Здравствуйте, вот хорошая тема для выпуска Есть ли преюдиция в России. Значит, материалы данного выпуска основаны на реальных живых делах. Значит, связана с долевым участием. История развивалась следующим образом. Значит, потребитель, желающий купить квартиру, берет ипотечный валютный кредит, заключает с компанией застройщиком предварительный договор купли-продажи. квартиры. Соответственно, спустя год ожидания квартиры, ему уже был назначен срок заключения основного договора, квартира не передана. Потребитель отправляет требование вернуть деньги, деньги ему не возвращаются. Эта ситуация была в январе девятого года. Соответственно, с девятого года по 2014 год идет систематическая переписка, потребитель требует вернуть деньги, деньги не возвращаются. В 2014 году подключается юрист, то есть я, значит, направляется отказ от договора с требованием возврата денег. Деньги не возвращаются, потребитель обращается в суд. Значит, в рамках суда потребителю возвращается денежное средство, то есть суд идет, застройщик платит основную сумму, да, ту, ту, которую суд явно присудит. Сделано это было для того, чтобы уменьшить штраф потребителя. Да, то есть, поскольку ему полагается 50% от присужденного, а внесенные деньги явно надо вернуть, если эти деньги вернуть в рамках суда, можно сэкономить на штрафе потребителя. Ну, по крайней мере, практика такая есть. Значит, суд присуждает ему возврат госпошлины, апелляционная инстанция добавляет сколько-то там, 100 тысяч или 200 рублей, а вот, при этом сумма внесенная порядка 17 миллионов. То есть, фактически, компания за... Пользование денежными средствами заплатила бы 200 тысяч рублей неустойки. И, в общем, за 5 лет пользование этими деньгами. И, в общем, была бы довольна. Значит, идем в касацию. Питерская касация говорит что все окей. А Верховный суд говорит, что все не так, все не то. Значит, Верховный суд пишет, что, значит, поскольку... Требование первое было заявлено в 2009 году. Соответственно, потребителю не только полагается неустойка, но еще и должен применяться 214 закон. Исковые требования мы тогда сформулировали как раз в свете обобщения практики от 4 декабря 2013 года. И, соответственно, возвращаясь это все на апелляцию, апелляция после того, как Верховный суд вмешался, Увидела, что он и потребитель, и дольщик, и то, что он писал. Значит, цитирую, 30 января, 6 апреля 2019 года, 23 июля 2010 года, 16 октября 2012 года требования вернуть денежные средства и расторгнуть договор. Значит, поскольку у нас состоялись судебные акты, апелляция, соответственно, вступила в силу уже повторная апелляция да, после Верховного суда было решено обратиться в суд за убытками. Ведь если потребитель, он же дольщик, с 2009 года требовал возврата денег, а, как установлено судебными актами, денежные средства ему не возвращались, и это было действие незаконным, как, опять же, таки установил суд, сумма уплаченных процентов по ипотечному кредиту с 2009 года, да, то есть с момента первого требования, до момента возврата денежных средств, составляет в сумму его реального ущерба, то есть убытков, которые были причинены в связи с тем, что застройщик не возвращал денежные средства, а потребитель, дольщик, вынужден был платить ипотечный кредит, не имея возможности погасить его, поскольку денежные средства застройщику не возвращались. Соответственно, подается второе исковое заявление. Так получилось два взаимосвязанных дела. Да? Второе дело уже было основано на преюдиции, которая прошла Верховный суд, которая прошла повторную апелляцию. В судебных актах все это расписано. Значит, Суд первой инстанции по второму делу о взыскании убытков удовлетворяет требования потребителя, считает законом требования этих убытков. Суд апелляционной инстанции не соглашается с судом первой инстанции. Соответственно, суд а, апелляционной инстанции приобщает новые доказательства, несмотря на отсутствие обоснования, почему эти доказательства не могли быть приобщены в первой инстанции. А на основании этих новых доказательств приходит к выводу, что потребитель первый раз требовал денежные средства только в 2014 году. Соответственно, ему, а, поскольку возврат денег состоялся в 2015 году, Ему полагаются убытки только за период с 2014 по 2015 год. Вот. Значит, подается кассационная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд, который, как обычно, не увидел оснований для пересмотра судебного акта. Подается кассационная жалоба в Верховный суд. Верховный суд увидел основания для пересмотра судебного акта, но. Значит, на первом заседании не смог вынести судебный акт, на втором заседании решил оставить судебный акт в силе. При этом апелляционная инстанция обосновывает таким образом, что истец выразил свою волю на отказ от договора в заявлении от 12 декабря 2014 года, поскольку ранее с требованием в отказе от договора к ИСТЕС не обращался, значит, Верховный суд по второму делу, да, по убыткам, пишет, что не находит оснований для отмены апелляционного определения, который определил иной, нежели суд первой инстанции, период взыскания процентов по кредитному договору. То есть фактически Верховный суд согласился с доводами апелляционной инстанции, которая приобщила но ну, в нарушение ГПК 327 статьи.1 доказательства. Соответственно, в настоящий момент у нас появилась возможность обратиться в надзорную инстанцию, что мы, естественно, и сделали. И перед надзорной инстанцией мы поставили как раз вопрос, что же делать, если суды по первому делу рассмотрели эти обстоятельства и установили факты, которые не должны оспариваться вновь теми же сторонами, а суды по второму делу, ну, проигнорировали эти обстоятельства и установили какие-то собственные обстоятельства э, по этому делу. То есть, фактически, от, в зависимости от э, предмета спора, да, взыскания неустойки или взыскания убытков, у э, судов э, происходит различная оценка одних и тех же доказательств. Соответственно, это все э, стало причиной для обращения в надзор Конкретные цитаты от судебных актов, которые ну, непосредственно относятся к этому вопросу, будут опубликованы в нашей публикации «Если приюдиция в России», и в общем-то в настоящий момент надзорной инстанции предстоит ответить на вопрос а действительно, «Если приюдиция в России», если первое дело установило факты, второе дело должно на них основываться, но не должно пересматривать эти факты потому что эти судебные акты уже не обжалуются. Стороны, которые принимали участие в этом процессе, одни и те же. Посмотрим, что на это скажет надзорная инстанция Верховного суда. Ссылку на данное дело мы приведем в описании. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.